Доброе утро! Кому добрый день! А у нас сейчас добрый вечер, дорогие друзья! Уже практически ночь. С вами снова висит патолог Бай. И мы вернулись на наш уже практически законченный объект. Если вы смотрели ролики предыдущие, то мы уже рассказывали об этой конструкции замечательной, на фоне которой я сейчас стою. Вот. И вернулись мы неспроста. Вернулись мы почему? Зачем? Вернулись мы исправить свои косички. То есть у нас тоже косячки иногда случаются. Не без этого. Мы не идеальные ребята. Вот. И тут, на этом объекте, мы умудрились Закосячить самое интересное полотно на этом объекте, это у нас фактурное полотно, сайт 009, мы его просто взяли и спалили, спалили его феном, то есть выпивали складки, использовали технологию, у нас есть ролик там один про исправление складок. Вот. и нам там многие советовали, грейте, погрейте пушкой, погрейте еще, возьмите фен, если не получается пушкой, все получится. Ну что, взяли пушку, погрели, не получилось, взяли фен, погрели, получилось, все складки разошлись, и, соответственно, рисунок тоже весь разошелся. Куда-то вот исчез, полотно стало практически глянцевое, то есть, вот, на видео, наверное, видно, вот здесь вот место такое у нас. Глянцевые. Вот тут у нас место такое интересное. И для этого мы будем сегодня использовать два вот таких замечательных, интересных шпателя. Вот таких вот. Мы взяли их у наших поставщиков абсолютно бесплатно, потестить. Вот они у них только-только появились. Мы сначала их увидели, поржали. Такие, ага", потому что мы все понимаем прекрасно, да, кто занимается потолками, что в принципе вынести полотно из профиля вообще не составляет никакого труда если есть определенная столовка но здесь у нас место необычное место такое, которое требует вообще жесткой-жесткой аккуратности и мы решили заодно взять и протестить вот эти шпателя, вдруг они действительно классные, вдруг они действительно работают и помогают и сейчас мы вместе с вами будем доставать вот эти транслюзивные квадратики вот и мы начали практически уже снимать про то, как мы вынимаем и столкнулись с тем, что квадратики светят настолько ярко, что засвечивают камеру и чтобы этого не было, мы напомним, что здесь мы использовали диммер для светодиодной ленты, мы еще раз о нем расскажем, то есть вот такой пульт мы берем, нажимаем на кнопочку, стрелочка вниз, и делаем вот такой приятненький, такой приятненький, хорошенький свет, и этот пульт в данный момент нам поможет снять этот ролик. Значит, первым делом мы берем шпатель вот такой вот замечательной формы, он у нас тоненький, маленький, он служит для того, чтобы мы могли наш гарпун слегка просто вывести из замка, то есть мы аккуратненько его туда вставляем. Оп, он защелкнулся, и просто тихонечко отгибаем гарпун. То есть он у нас слегка, чуть-чуть выходит из нашего замка. Профиль при этом остается ровным и прямым. То есть мы его не выгибаем никак, никаким образом, то есть он сохраняет свою форму первоначальную, а гарпун у нас отодвигается. Далее, следующий. Мы берем вот этот второй шпатель, который не могу даже сейчас вспомнить, какую штуку мне напоминает. Значит, здесь мы видим э, два таких отогнутых э, края этого шпателя. Мы разворачиваем их э, лицом к нашему полотну, то есть гарпуну, которую мы собираемся сейчас вынить. И рядышком с этим шпателем его вставляем. То есть рядышком с первым шпателем. И э, вот этот выступ наш мы заводим за гарпун туда вверх. То есть вот мы туда совернули. Немножечко отгибаем шпатель в сторону. То есть у нас э, вот этот вот выступ, он уже там сейчас за гарпуном. И он его держит, и мы вот таким вот образом его аккуратненько вынимаем полностью. В общем, все получается быстро и легко. Мы даже не ожидали, что эти две штуки работают настолько четко. Они действительно работают, по крайней мере, в данном месте. У нас эти квадратики офигенски ровные идеально ровные и мы не можем нарушить э, геометрию этого профиля то есть если мы ее нарушим после чего мы назад вернем полотно то есть мы пытаемся его выровнять все равно останется небольшая неровность э, разделительная вставка заглушка у нас станет плохо а то и вообще не станет и будет косяк пипец пипец придется менять полностью профиль данных квадратиков, данной конструкции и попадался на деньги. В общем, в данном случае эти два шпателя работают так, как должны работать, так заявил производитель. Очень долго мы сначала ржали с этих шпателей, особенно вот с этого. Сейчас я уже не вспомнил, на что он похож. Вот тогда я вспомнил, а сейчас вот что-то забыл. В наших замечательных квадратиках эти шпателя нам очень сильно помогли и теперь мы потестим их дальше. Сейчас мы посмотрим, насколько они эффективны в обычном стеновом профиле. То есть мы будем доставать полотно из просто обычного стенового, ажобразного профиля. Посмотрим, насколько это эффективно, как это работает и ну, полезно ли это, легче ли это, чем просто отогнуть профиль и достать его по старинке обычным старым дедовским способом. То есть тут сейчас, как мы уже видим, все не так просто с нашим первым шпателем. То есть в нашем профиле для двух гарпунов получалось все очень легко и быстро. Здесь же. Тут у нас уже начинаются небольшие проблемы. То есть шпатель этот заходит не так легко, как это было в первый раз. Конечно, можно списать все на руки-крюки, сказать, что ты не умеешь пользоваться шпателями, а можно сказать, что просто этот шпатель говно на самом деле и не помогает. А Все-таки взять свой шпатель. Значит, прибегаем, старой дедушкой технологии. То есть, каким образом я обычно вынимаю полотно из профиля. То есть, я беру шпатель свой и просто разгибаю ценовой профиль. Я его разгибаю, после чего вставляю краешек своего обычного шпателя. Вставляю второй узкий шпатель. И вот таким вот образом я вынимаю Полотно. То есть в данном случае из стенового профиля вот этими товарищами вынести легко и просто, как наши квадратики, не получится. Может быть у меня недостаточно сноровки для использования конкретно этих двух шпателей, может быть у вас получится лучше, но в данном случае мне эти шпателя не понравились, не очень. Дальше мы использовать эти шпателя, чтобы достать нижний уровень, то есть у ну, нас двухуровневый потолок, и мы будем понимать вот этот нижний уровень из разделительного профиля, вот здесь сбоку Сейчас посмотрим, как это будет получаться Небольшой облом, дорогие друзья Мы не покажем вам, как достать э, полотно нижнего уровня Из двухуровневого натяжного потолка Вот этими замечательными шпателями Так как они, в принципе, не работают ровно так же, как и не работают в разном стеновом профиле То есть они работают, но не так, как нам хотелось бы Поэтому мы вам вообще, в принципе, ничего не покажем Эти шпателя нам сегодня помогли Они не бесполезны, Они очень замечательно здорово помогли нам вынять э, Наши транслюцидные вставки из вот этих замечательных прямоугольных конструкций абсолютно целыми мы их выняли, мы довольны, мы счастливы, то есть шпателя не бесполезные, они работают и могут вам помочь, то есть достать конкретно вот из этого профиля, сейчас марку этого профиля вы видите на экране, просто по памяти я ее не помню, вот из этого конкретно профиля при помощи этих шпателей очень здорово и легко можно вынять полотнышки. Собственно все. Ставьте лайк, если вам понравился наш ролик. Если не понравился, ставьте палец вниз. Ну, вниз лучше не ставить, а если уж поставили, то не поленитесь написать там снизу, что вам конкретно не понравилось. Мы учтем ваше мнение э, и справимся обязательно, либо напишем вам что-нибудь в ответ скажем, что вы не правы, мол, типа мы хорошие ребята. Ну, собственно, все. С вами был Вихи Потолок. Бай. пойдем сейчас дальше натягивать обратно новые полосочки. Всем пока, вы вот с нами.